Проблема пигментации, к сожалению, на сегодняшний момент знакома очень многим не понаслышке. Довольно сложно подобрать средство, которое будет работать деликатно и при этом будет эффективным. У компании Lambre представлено средство Porcelain Skin с фактором защиты от солнца SPF 15, которое работает за счет растительных экстрактов, постепенно день ото дня выравнивания тон кожи и избавляя нас от пигментации. Здесь в основе содержится витамин С, который помимо антиоксидантных Свойств обладает выравнивающий тон кожи. Действия. Здесь не кислая стабильная форма витамина С, которая подойдет даже для самой чувствительной кожи. Помимо искусственного витамина С, здесь также содержится и природный его источник, экстракт шелковицы, который также, как и синтетические очень хорошо выравнивает тон кожи. А также экстракт азиатской, которая способна снимать воспаление. Как мы знаем, пигментация – это всегда про наличие определенных воспалительных процессов, в том числе в коже. Поэтому регистрация генерирующие, восстанавливающие, успокаивающие компоненты, обязательно должны присутствовать в эффективных средствах для борьбы с пигментацией. Средство подойдет для всех типов кожи, кроме жирной и проблемной, обладает приятной кремовой текстурой. Именно за счет своих таких текстурных особенностей крем очень хорошо как бы сглаживает все неровности в тоне. А при этом средства вы можете очень удачно использовать, в том числе в качестве базы под макияж. А также не требуется дополнительное нанесение солнцезащитного крема, потому что фактор SPF 15 уже присутствует в составе данного продукта.